Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм, с вами, как всегда, Александр. И сегодня мы продолжаем прохождение Фреджил. Если ты готов, мы начинаем. Okay, rap, real, no got... а, играем за монгольчика. Здесь я так... Так, ты не теряйся, главное. Мы можем переключаться, да, табаться и переключаться с выбором героев. А, эти флешбеки по... о хороших воспоминаниях. Девочка напуганная и страшная, это абсолютно понятно. Так, совсем забыл. Сейчас, короче, мы поставим небольшой. Сейчас мы поставим таймер. Так. Ага. Что нас ждет здесь? Здесь эти шахтеры, бандиты, да, бандюганы. Ууу, просоленные бандюганы. Да нет, почему, я же, я же, я же спрятался Или что, или что Уходи, уходи, уходи, я ухожу Бан! Вот это был хруст Так, э, мне нравятся вот эти ачивки Я все это уже видел, типа, подходит тебе в шахте такой, короче Тебе 6 лет, тебе в шахте подходит, короче, мужик бьет таблет И ты такой, я все это уже видел Абсолютно все это видел меня не удивились Ну, здесь мы опять, получается, что, двигаемся в темноте, верно? Ах, шахта, шахта угу. Мне, правда, не совсем понятно, что же нам делать Либо нам придется, короче, на картах все это двигаться, да? Потому что, как я понял, этот чувак сейчас двигается сюда, да? С лестницы он спускаться не будет Он выбрасывает все рядом Мы тем временем проходим, получается, на картах Да А дальше что? Ради чего мы пройдем на картах? Ладно, пойдем посмотрим, попробуем Потому что Ну иначе будут у нас проблемы Либо вот это, знаешь, какого-то рода Перевалочный пункт Типа здесь можно посидеть Пока он а, пойдет И Он нас не увидит Страшно что так страшно, пацаны? Так, действие Это богатая сволочь Месяцами нам не платит При этом заставляя нас работать, как собак Выпустить бакишки Этому сытому ублюдку Понимаю, кто-то Кто-то злится на него определенно Займись работой Сейчас мы попробуем пройти Найн Здесь нас видно, оказывается Побежали, побежали, побежали, побежали, побежали! Нет, мы не успели убежать. Это, ну, наш регресс. Откатили нас обратно. Значит, вот эти вот все-таки привалочные пункты, где есть какие-то ящики и короба, нас это спасает от его взора. То есть, в тот момент, когда он уходит, да, выбрасывать со своей тележки, со своей тележки что-то там, тот самый уголь, наверное, мы должны в этот момент Рвануть вперед Хорошо, это я уже видел, это мы уже наблюдали Здесь еще один дозорный, кстати, сидит Вот с ним что делать? Я еще не приложу ума Что же делать с ним? Так, пока этот землероб там, э, землерой накапывает себе Все, мы что-то видим, мы сидим тихо и не высовываемся Мы не выпендриваемся да? Почему? Потому что... Ребята здесь суровые То есть они видят тебя Бьют в таблет <плодиспрофили> Не понял Барахчакчик Что за барахчакчик Здесь мы это уже э, использовали А, вот, подожди, подожди Вот здесь мы сидим Я чуть не вышел снова, понимаешь Я задумался и думал, надо выходить а выходить-то, оказывается, не надо Давай Хорошо вот он отправляется. Этот смотрит телек, правильно? А, у меня надежда на то, что вот этот пост, короче, залип... залипает в телефон. И ему абсолютно по барабану на все. А... Здесь еще есть собака. Да. Да. Собака. Гавкает. Но мы, получается, мы просто успеваем уйти, да? пускает собаку? Что? <смех> да уходите в дверь. <смех> да ладно, ну как так? А что тогда нужно сделать? А, у нас абсолютно ничего нет, чем можно было бы прикормить этого мальчика. То есть, либо это сделать нужно очень быстро было, но опять-таки ну, не знаю. Странно, очень странно. Блин, я не знаю, типа, что делать, пацаны. Так, ну, ладно, пойдем, короче, сейчас посмотрим эту кат-сцену, короче, снова... Все, мы видим, короче, что все де делают Что все делают Значит, этот землерой Вот он, все, мы становимся на карты Падаем, да? Чип-чип а, За этими ящиками, за следующими ящиками Мы ждем, пока он, собственно говоря, пойдет Выбрасывает свое дерьмо это Из телеги Катит он свою телегу, катит, да? Будем ждать, пока он из нее что-то высыпет тем временем, что мы можем сделать? Вот там собака. Наблюдаю за собакой. У собаки есть какой-то э -э, список действий, что ли? Или же нет? Или же ничем собака не занимается? Вот собака. Да? И вот мне интересно еще ой ой ой ой что же... что же вот делать? Что за. Вот нахер оно. На... Вот такое надо. Вот он заметил, все, спалил нас. Ой, бедненькая. Маленькая, не надо так делать, мраз. Мразь. Да ладно, да что ты опять я буду сидеть, ждать, пока, блин, она, может, уснет или еще что-то, потому что... Нет, вообще, это какая-то это... Суета какая-то. Факин слэп. Ой, маленькая моя, ну. Зайчка. О, oh, ужас какой. Нет. Бедная, маленькая моя. Прости меня, я не знал, что так получится, но ты сама напросилась. О, oh, нет. Жесть, бред. Какой же бред. За шо? Блин, моя ты сладкая. Ну, карамелька, за что такое с тобой случилось? Ой, какая я мразь. Ой, отстой. Ой, не могу. <coughs> Ладно. Посмотрим, что нас ждет дальше. Не будем зацикливаться на, на произошедшем. Так, у нас там монгольские мультики. Мы проходим какого-то толстого охранника, да? Здесь э, есть записка. Мама, на меня таращится стена. Барет. Какой-то на меня таращится стена в туалете. Действительно. Действительно. Ам... О, мы нашли ключик. Ключ мы нашли от чего, интересно, мне? куда нас может привести этот ключик-то. Хм. Так, давай посмотрим, короче, может быть... Здесь есть какая-нибудь э, шкаф или маленькая дверь, я не знаю, что-то может быть. Есть шкафчик, шкафчик, может это от шкафчика ключ? Есть, да а, Читать Восстание начнут бояр и зая Будьте готовы к 8 часам А зачем мне это? Собственно говоря, для чего мне это восстание Вос... начнут? Бахсар, там еще кто-то Шо так сложно-то, ну? За что так сложно? Стена таращится на меня. Здесь, короче, не работающий тол толчок. Поменяться ролями мы не можем с этой девочкой. Короче, она теперь следует строго за нами. О Ох, ну и да, ну и дела. Давай попробуем, может быть, можно этот ящик подвинуть, короче. И забраться на него? Нет, здесь ничего нет А спуститься с него можно, с этого ящика? Ага Двигаем дальше, короче я так... А, может быть ящиком, в принципе, да а, Ящик, если можно сюда двигать, значит в шкафу Вот та штука, которую обра... на которую я обратил внимание в самом начале Ее можно достать Понимаешь? Вопрос в другом Сейчас мне некуда здесь идти Вот, забрали а что мы забрали? Что это такое? Что это было такое? <смех> это петарда, да? Это же петарда. То есть мы петарду можем взорвать где-нибудь? Или не петарда? О, мы ее можем, наверное, взорвать в туалете. Да? Или нет? Да. Стена таращится на меня. Что же это может значить? Что же это может значить? Сань. Ну Сань. У меня есть петарда, но я. Не знаю, как ей воспользоваться здесь. Наверняка же все закрыто правильно. Конечно, да. Может быть, нам стоит теперь выйти куда-то в другую. Выйти из этой комнаты? Или чаво? Нет, мы не можем из нее выйти даже. А теперь, короче, может быть, нам нужно двигать обратно куда-нибудь, и где-нибудь произойдет что-то, что должно произойти. В моей логике, конечно, нет преград вообще. И у меня все невозможное становится вдруг таким возможным и. Зачастую моя интуиция меня не подводит Я правильное решение принимаю Зачастую На меня таращится стена Может быть Так Нет Может быть сломать о, люстру эту надо Словить ее Так Найн Она прям подстрелка Под нас сделана Прямо под нас Так, смотрим А, нет Смотрим, за забираемся Ну и, да Что есть еще, куда мы не заглядывали Признавайтесь честно Пойдем Ящик этот выгуливаем с собой Как домашнего животного какого-то, ну Я бесконечно Вот эта девочка вообще, наверное, не понимает, что происходит Какого хрена мы ходим со стороны в сторону, тягаемся Ну Но... вот а что, если вот сюда задвинуть? Что же будет, если задвинуть его вот сюда? Может быть... Смотри, мы забрались. О, это же отвертка. В натуре, прикинь. Кайф какой. Саня хорош. Саня красава. Саня монтер. Саня достойный боец. Прецедент на победу. Только я надеюсь, короче, на самом деле какая-то душноватая игра а, Нету таких, типа, детских эмоций, короче, проходя ее Она очень квадратная, я бы так сказал Типа, есть игры, короче, которые гораздо интереснее, гораздо втягивающие. Ну ладно, ничего, нас не останавливает Так Ползем, ползем, подружань Ползем Двигаемся Посмотрим, что у нас Здесь Здесь какой-то стол Угу, стол Стол со скатертью Красный, наверняка это банкетный зал Где разлили Графин Морса Да Это хозяюшка на кухне, которая посуду моет тоже все платье заморало в морс Снизу Угу Ну по-любому же так Здесь мусороотходни Это отходы после банкета 100% Здесь что это? Свобода близко Вот что это Найдены все детские вещи 20% у нас разгадано Здесь Действия Ну, получается, проникни в какую-то камеру Получается так, да? Получается все так просто А, нет, моего монгольчика забрали Господи, ты мой родной Ну почему так? Почему так? Надо ползти обратно и смотреть, короче Надо ему помогать нужно Больше эта штука мне не поможет Монгольчик, мальчик мой Как так ты попался, короче Знаешь, нужно было посмотреть изначально, что там к чему Получается, ты просто в руки обратно к этому маничели попал Ему вообще, смотри, ему по барабану Он, короче, просто твердолобый, ну Он тебя тянет и все равно ему И куда же он тебя тянет? Что же здесь происходит? Загадка дыры не понял. Не, я сейчас не понял. Это как. Это как. Это с какой целью сейчас загрузочка вот эта пошла? Мы что загружаем? Там какая-то запретная катсцена была, или я не понял? Вроде во взрослом мире живем, нет? Ничего я не перепутал. Ой-ой-ой-ой-ой! Монгольчик, ты мой маленький, а ну что ж что такое-то, за что так? Да за что так-то? а? Я-то думал, мы с ним, короче, как огоньем, в... мы еще, мы упали еще к ним же. Беги, родная, беги! О, для нее они становятся, конечно, монстрами. А, С? С, кнопка и вверх Что это было? С и вверх Так, умирали всеми способами Да, мы почти прошли вообще все Все это испытание мы почти прошли Умирали всеми способами, да, понимаю Но бывает же, ну Парни, перекличка, кто здесь? Четыре человека, кто-то здесь определенно, а, знаешь, кто? Нас пять человек Кто-то здесь определенно, короче, мошенник какой-то а, Перекличка, кто здесь? Плюс в чат Кто здесь? Плюс в чат а, Так, загрузка Так, все, мы попали, короче Эти уроды, давай, малышка, бежим Погнали только Я не могу понять, короче, что мне нужно делать Смотри, мрази какие, да? Да ладно, я же нажал. Вверх кнопочку. А, либо там нужно именно S, типа а вверх это для джойстика, нет? Может быть, это было так. Пацаны, пацаны, пацаны. Как эта игра устроена, я не понимаю. Я не приложу ума вообще. Кто создавал эту игру? Типа, почему так, ну. Не знаю, внешка такая затягивающая, а. Ну, потому что русская игра. Мне нравятся русские игры. <соскоп> <соскоп> Давай, побежали. <плат> Давай, смотрим, короче, что дальше. У нас преследуют два этих верзила, короче. А, здесь Д. Д плюс. Это D плюс стрелочка. Ты понял, о чем я? Ты понял меня? Это D плюс стрелочка, там, D плюс. Давай я сейчас попробую так. Хорошо, я сейчас попробую D плюс стрелочка. Да? Да, да я сейчас попробую D плюс стрелочка. D плюс что? D плюс стрелочка. М -м -м. давай. М -м -м. сейчас дам. Ну, погнали. <coughs> Диманы. Побег... Погнали верну а, С возвращением. С возвращением. Так, смотрим, короче, клавишу, которая нам... А... ой ой Д. Ага. Следующую клавишу нам смотрим. Она их представляет как жутких монстров, понимаешь? И меня догнали! Эти монстры, блин! Блин, ну мрази какие же, на? Надо же, блин, такое, а! Да ж такое надо, получается, чего? Повторить попытку. Конечно, повторяем попытку, потому что, ну а как иначе? Ну не пройти же нам тут вот, дерьмо, короче. Ну, по крайней мере, мы разобрались с конфигурацией, типа управления, нам стало, ну, до понятно. Вот, и это хорошо. Че, давай, давай, загружаемся, смотрим. Загрузка больно долгая Там, типа, загружаться нечему, да? Вот, как бы все так Погнали Просто нужно положить две э руки на клавиатуру Иначе никак, иначе не пройдешь <свот> Извините, ребят э -э, Просто немного сегодня не выспался Поэтому вот так и вот дела. Э -э, понимаю вот Я не знаю, просто нажать Либо зажать нужно Либо нажать, либо зажать Так А вправо не, nee, можно просто нажать, не зажимая. Двигаемся дальше, двигаемся без повода. В вниз. Ну, W, W. Вот димоны какие. Ой, какие димоны, блин. Ты смотри. В вниз. Я не успел, ну. Ah. Гады, какие мрази, какие падлы, какие мрази, какие падлы. Ты посмотри, очень быстро это нужно делать, типа не так просто, как кажется на самом деле. То есть, если тебе показалось друг-другу, что это легко, то это не капелька легко можешь попробовать сам ты. обострешься, облажаешься, не сделаешь этого с первого раза. Давай, долгая загрузка, катсцена, Все небесячее. Все, что... Не бесит Вообще изи? Ну, давай, сейчас я посмотрю на тебя Сними, пожалуйста, ролик, как ты это проходишь С первого раза, короче, да? <звук> <звук> Саня разбирает дух угу. Сверх. вверх Пошел, пошел, пошел, пошел Давай, малышка, я знаю, что здесь еще одно из... Вправо. Двигаемся. А если культяпками своими там топчет-то все, а? Топчет-то все. Да вниз. Я успел. М -м -м. Здесь еще одно. Не проморгать бы. А вниз! Успел. Нормально, я успел. Главное не проморгать. Обычно в такие моменты и хочется моргнуть, нос почесать, знаешь, типа, ну, все самые ответственные дела поделать То есть без... S вверх, без этого ты как бы, ну, типа, не смог бы справиться А вот, как бы, когда вот ты вот, тебе нужно кликбэки, э, кликать постоянно что-то связанное тебя чешется нос, уши, жопа, там все вот это вот, короче, мы прошли изи easy не почувствовал напряжения абсолютно никакого, как бы, ну, потому что я в этом, как бы, ну, профессионал, типа, да в uh, Dead by Daylight ходит про меня легенда, короче, что я кликмейкер, короче, еще тот Максимальные точные клики у меня Точность 100 Ну, погнали uh, Здесь картину мы эту потрогать не можем, да? Никакого взаимодействия, согласен, согласен В принципе, только можно посмотреть на картинку со светлым будущим Uh, собственно говоря, что дальше У нас здесь, короче, все темно Все плохо, все грустно Мы пробираемся сквозь какой-то завод Это шахта, да, завод, переработка Все, вот это вот угольная фабрика, наверное, да uh. <плёх> Я упал Или что? За мной димоны эти выехали Да, я упал на этаж ниже Кайф А димоны пробежали дальше Ой-ой-ой, тяжело Тяжело, девочке, дается все, что здесь происходит. А, действовать? Действовать. Математика. Понимаю. Вправо мы не можем пойти? Чем можем? Шкафчик. Монгольская Народная Республика. 1924. А, подожди. 24, короче, отмечено. Значит, это какой-то может быть пароль. <coughs> как думаешь? <coughs> 24Х. 24Х, да. А, здесь бумажка. Си номер 17. Я не ел с утра. Приехала полиция и допросила нас одного за другим. Сказали, наш начальник мертв. Его труп был найден с отрубленной головой. Голова не была найдена, как это ужасно. На месте происшествия был обнаружен след ботинок мальчика 12 лет. Сказали, тело ребенка не найдено. Полицейский рассказал мне, что они нашли след. От падения ребенка, попри... что по предположению, его ударили острым предметом по голове Он также сказал, что люди в черных машинах приезжали и избивали босса не один раз След бедного мальчика дошел до темной щели и пропал Надеюсь, он в порядке, бедняга, хотя бы он был жив Понимаю, в звуке падения была звуковая дорожка из метро Кстати, не играл в метро Uh, я до сих пор, прикинь, держал руки на клавишах На стрелках, да uh -huh. Здесь какая-то вот, короче, загадочка Загадочка, да uh -hmm. 24х там было Здесь не понимаю, что это такое Что такое Два че че? Ну и что это такое? Ну? Шесть Так, так Один Тут есть два Так, один Два Три Но нет нигде четверки еще Нет, четверка есть И что это такое? Типа, ну кого куда камончик, что за бред Марокканский, не понимаю. Так, я, я сейчас бэринка. Так... Так... Так... О, Мастер головоломок! Решены все головоломки! Да это же Изи! Не могу объяснить, правда, как это произошло сейчас, короче, да? Ну а почему нет? Потому что это какая-то вообще херь, понимаешь? Типа, там письма какие-то, в которых там мальчики 12 лет, там 24 выделено в кружок, там x какой-то. А x это что? Это что? X это что? Мне сколько там сидеть в, этой, в, этом, в этом подвале и решать? У меня девочка хочет спасения, лучший студент. А, это походу вот тот самый мальчик, который пропал Слышишь? Портативная игровая консоль а -а -а. Читать Лошадь, овец, козел, верблюд Скачки Тот, кто катал только лошадь Будет заставить лошадь сделать шаг вперед Посмотрим, че лошадь будет первым дойти до финиша Что? Что это такое? Что это? Ну? ВСД, Enter, так, скачки Ты, Кто катал только лошадь, будет заставить лошадь сделать шаг вперед Посмотрим, чья лошадь по... а -а -а -а, будет первым дойти до финиша Ладно, я понял, заряжаю на фулку сейчас, короче На максималку Нажимаю Enter Крутим это Рулетку, мы в рулетку играем Козел. Я выбрасываю козла. Гуль выбрасывает верблюда. Я дальше выбрасываю. Гуль выбрасывает верблюда, я козла. Значит, я выбрасываю лошадь, и иду вперед. Это вот он сам придумал эти игры, да? Так, в половинку крутим, короче. А, здесь может, может быть можно здесь рассчитывать вообще, как тебе упадет, не упадет. Так, давай тогда пробуем рассчитать. Вот так. Нет. Ай, что мы крутим вообще там? Какая рулетка? Стрёмок а -а -а, сравнялся с нами. На половинку. Овец. Козёл. Ага, -а, понял. Спасибо. Спасибо за помощь, пацаны. Вот, он уже сделал две лошади. Я сейчас на максималку хочу. Хорош, Саня выбирает правильный путь. Вот здесь как бы ты не по ни хрена. Здесь надо, короче, ну, типа... Я буду сейчас рандомить Я не буду пытаться высчитать Потому что когда пытаешься высчитать У тебя ничего, абсолютно ничего не получается Тебе приходится страдать Я кручу наугад И выбиваю овец Да, Много слишком, ну На одну Вот сейчас на одну можно вкатить И этого хватит Да. Да. И ты мразь, да, ко мне сюда Раз, два, три Это полный прокрут Четыре полный прокрут Ч Четыре, че пять Четыре, че пять Раз, два, три Мы четыре крутанем Ладно, понял, три Еее, бой Понимаешь, о чем я? Полный прокрут, короче, 4 5 Значит 4 Делаем, чтобы у нас, короче, полный прокрут был тут же О, много слишком Так, давай дальше, что, двигаем Вообще, это Самый маленький, что можно было двинуть, короче Не получилось Лошадь выпала, интересненько 4 Пять. Пять. Полный прокрут. Пять нам нужно. Раз, два, три, четыре, пять. Переборщив. Раз, два. Чёрт, побери. Надо было раз делать, что ли? Так. Раз, два Что? То есть один раз надо было сделать Лошадь Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть даже не помогло, прикинь Овец Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Много Как оно, это рандомное получается вообще события у нас тут Он впереди меня еще на одну эту штуку Крути вообще по барабану Не буду угадывать, короче, буду крутить наугад Угу, козел Быстрее бы это все было только Здесь вообще не надо И оно не поможет, потому что это очень много Когда на ноль, короче, у тебя эта штука заведена Раз, два, три, четыре, пять, шесть Проверяем Много, пять, нормально Нет, четыре было бы нормально Раз, два, три, четыре. Хорош. Выбили. Ну, это, короче, душная-душная штука. Душная. Конечно, прикольно. М -м -м. Пять. Ха! Изи. Так. Раз, два, три, четыре. Много? Четыре-три надо было, что ли, да, получается? Шмара. Раз, два, три, четыре, пять, шесть Изи, изи Еще это все я проиграл? <звечный noise> Только не заставляйте меня такую игру перепроходить Это такая тут душная игра, блин, вообще Это надо будет вырезать вот это вот все Умереть всеми способами Хорошо, блин, у меня это не получится пройти Достижение это Блин, вообще душно он Вообще он психопат какой-то получается я, его, я ему проиграл, короче, он радоваться должен Он меня убил Шайтана Все, вставай на ноги, короче, погнали к этому Депрессивно-компульсивному так, мы еще по-прежнему в порядке. Сейчас быстренько пройдем это говно. Угу. Uh -huh. Раз, два, три. Вперед. Ага. Uh -huh. Также. Раз, два, три. Вперед. Угу. Uh -huh. Раз. Надо было вообще просто оставить Ну ты мразь, Сань Лошадь? Раз Раз, два, три, четыре, пять Шесть Изи Изи, изи палочки Пап Папочка здесь Оставляем просто Блин, черт Побрал бы, блин но... А этот лошадь выбил, да? Конж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть Easy, изи, изи, real talk, think about uh, Раз, два Ееееее yeah! Все, я вбиваю вперед, короче Теперь эта игра для меня изичная Ребят, прошу не понять, меня неправильно, короче Но я в этой игре жестко наваливаю Ну, типа, скилл показываю, да, проявляю Что мы здесь, короче, раз, два, три, четыре, пять Изи, Изи, че? И мы сейчас, короче, его убить должны, типа че-чего. Один, На один. Все. Камон? <клес> Не <Шуни>, камон. <клес> Малый очень любит проигрывать, я так понял. Сапливы <клес> этот. О, нам открыл, короче, что-то. Нифига, молодец. Спасибо тебе. Спасибо тебе за подписку, мой дорогой друг. Так, мы здесь что? Словарь монгольских, монгольской письменности. О, пугает гуль. О, нифига. Семейная фотография. А, опять светлые флешбеки. Ее отец был военный, да, я понял. М -м -м, красота какая. Не, ну после такой катсцены, я считаю, единственное, что нам остается, так это поблагодарить всех за просмотр, дорогие друзья. Всем огромное спасибо, что были здесь и с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Йова Гейм. Всем пока.